В программы «Неделя спорта» я ее да, Еще, я вам... Начиная с первого вопроса, начнем. Лучший учитель России посетил IT-лицей. Думаю, что самое время нам тихонько начинать. Привет в эфире у меня в минус был. Все партнерства сказали. Далее рабочие звуки.